Приветствую на канале Шарабара. Важная весть перед началом нашего, скажем так марафона крупного. Полагаю, вы уже в курсе, что начинается с завтрашнего дня. Так вот, это очень важное видео. Да-да, вот именно это. Так как с завтрашнего дня, начиная в каждом ролике, я буду оставлять дисклеймер и ссылку обязательно именно вот сюда. Что я хочу сказать. Хоть я и зарекался о том, что в 20 век меня, в общем-то, не интересует, но и тут я вдруг осознал, что про Советский Союз я ни хрена не знаю. За исключением некоторых вещей, которые слышал от родителей. В остальном же тематика... Мимо меня проходило. И я решил это подобным образом исправить, рассмотрев его от начала и до конца. Хочу сразу всех предупредить, кто недавно на канале или же кто вообще впервые здесь оказался. Прошу держать в голове следующую информацию. Я не историк, вообще ни разу. Я даже не учился на эстфаке. Ни единой минуты. Самой по себе истории в широком смысле, я не сказать что увлекаюсь, меня интересуют определенные моменты, определенные вещи из истории, о которых я и делаю видео, также учитываю просьбы подписчиков, если нахожу темы интересными для себя. Это первое. Второе. Видео будут выходить с завтрашнего дня, то есть 19 января, я это считаю днем рождения канала, так как именно в этот день в 2018 году вышло самое первое видео на канале. И полагаю, будет символично первый такой вот марафон сделать в столь знаменательный для канала день. Видео будут выходить с интервалом в два дня, всего будет 30 видео. И вся та информация, которая будет содержаться в роликах, это не истина в последней инстанции. Не надо полагать, что все таки было, или все таки не было. Так как я старался максимально абстрагироваться и держать нейтралитет в данном вопросе. Не потому что я боюсь, что на меня ополчатся коммунисты или же антисоветчики, мне по боку. Просто лично я считаю, что для более такого вот подробного рассмотрения данной тематики нужно максимально придерживаться нейтральной позиции. И именно по этой причине ни в одном из видео не будет каких-либо комментариев и дополнений от меня самого. Все строго потому, что было найдено. Что я увидел, что я вычитал, то я и вставил. Все. Никакой от Третий момент. Для данных видео... Использовал материалы из открытых источников. Насколько они достоверны, правдоподобны или же бред-бредом, я судить не берусь. Я просто вспоминал те или иные темы, касающиеся Советского Союза, и находил по ним информацию с нескольких сайтов. Да, никакой литературы я тоже не читал. Каюсь грешен. Моя задача ⁇ посмотреть, ознакомиться, передать это в формате канала, то есть в пределах 15 минут максимум. Если же кого-то заинтересует тема, берете интернет и вперед. Четвертое. Я не занимаюсь ни восхвалением Советского Союза, ни его уничижением. Потому что, как я уже сказал, нейтралитет. И опять же, не надо удивляться, что в одном видео может попасться одна информация, а в другом про то же самое, диаметрально противоположное. Потому что кто-то это ставит в плюсы, кто-то это ставит в минусы, раскрывая определенные нюансы. Так сказать, чтобы взгляд не с одной стороны был. И пятое, вроде бы финальное. Данный марафон так вот громко его назову, будет единственным касательно Советского Союза. Я понимаю, что за 30 видео максимальным хронометражом в 15 минут все равно все невозможно рассказать. А учитывая, что я еще и в обход войны это делаю, и потому, предвидя, что кто-то да и предложит какую-то конкретную тему, которую я опустил вскользь упомянул, говорю сразу: все будет игнорироваться. Простите, друзья, но это будет игнорироваться. Любые другие темы других периодов других стран, неважно, предлагайте, я приму во внимание. Но по Советскому Союзу больше ничего выходить не будет. Только этот марафон. Еще важный момент. Хоть я это обычно переношу на конец ролика, которую в лучшем случае каждый четвертый зритель досматривает до этого но сейчас я вас прошу именно сейчас и буду во всех роликах в начале об этом говорить. Если вам будет интересен данный марафон, то поставьте лайк, оставьте комментарий и делитесь, делитесь этим видео с другими. Так как времени было потрачено, не сказать, что катастрофически много, но довольно таки немало. И от того, наберет ли данный марафон просмотров, будет ли он вам интересен, зависит то, повторю ли я нечто подобное в дальнейшем. Так как я рассматриваю даже еще две темы для подобных марафонов. И они ничуть не менее интересны, на мой взгляд. Но, если же все-таки марафон понравится и вы захотите повторение, но уже с другой темой, там я уже буду подходить более серьезно. Во время данного марафона не будут выходить другие видео на другие темы, чтобы вы были в курсе. А на этом все. С завтрашнего дня начинается самый масштабный проект на канале. гибгипура Счастливо!